и ты меня можешь спросить улитас какого хрена ты в доме а я тебе знаю что скажу да потому что там я сто процентов бы сдох я просто перезагрузился и в общем типа все предыдущей серии я бы сто процентов сдох там нет домов, нет ничего и да так опа туалет вода забирать Сейчас все, что ты Вода. Халямная, чистая вода, которую можно пить. Три часика, я думаю, будет... Ну Ух ты, что у нас тут по температурке? Минус семь... О, дела. Так, слушайка. что -то тут в Милтоне вообще что-то ничего нету. Книги какие-то, книги. Книги, дрова... Что это такое? Опа, вижу кроссовки. Краски. О-о-о-о, Так, и кроссовочки. О-о-о, хорош. Пост-офис. Здрасте, я к вам. Это чё, банки, всё? что, банки и все? Что? Серьезно? Что это? Это даже не лутается. Да, классно, я сюда зашел. Это что такое? Milton Credit, э, что-то там. Кредитское отделение. Ну пойдем, зайдем. Это что? Так, здрасте, у вас что-то есть... Опа, дискета видел? Ты знаешь, что это такое? Ты вот это вот знаешь, что это такое? Если ты знаешь, ты ты молодец. А если ты не знаешь, бегом гулить пошел. Так, вот нет, вот нет, не мне хватит, я думаю, мне хватит. Мне ж хватит? Три литра, почти 4 литра воды. Куда мне? Куда? Он не пьет столько. Так, пусто, пусто, пусто. Книга. Хорошо. Ух ты. А вот это что за дом такой роскошный? Это для меня, да? Ой, спасибо. Мне надо будет что-нибудь пожрать. О, вот тут, возле окна стану И сожру, пожалуй. Ну давай самое худшее. Сожрем шоколадку. Надеюсь, я не отрованусь. Сейчас траванусь. Не, давай еще. Сейчас точно отрованусь. Нормально. Давай газировочку добавлю. Похожая локация, не замечаешь? что -то, что-то похожее. Ч ⁇ -то, что-то прям... Или нет? Ч ⁇ -то, что-то, да, что-то там. Свитшот. Что за слова такие, свитшот? Я первый раз такое слово слышу. Вот, пошла жара. Да ты чё? Да ты чё, ремонт? Вот это, вот это, я понимаю, вот это хорошо. Опа, пуля. Крекер. А а хорошо ой хорошо ой хорошо вам не видно но мне видно это револьвер с одним патроном вот эти вот перчаточки они 25 процентов они будут мощнее ночью же в смысле недостаточно материалов а ну-ка ну я же говорил а это 50 процентов чинить а можно вы не можете ремонтировать в темноте Хера, ты умный Так, сколько время? Ночь, спать Эээ -э 8 часов здорового сна Я не могу, почему? Воды? Что ты, почему ты не можешь поспать? Я был на твоем месте, спал бы И спал, и спал, и спал, и спал И спал, и спал, и так бы и, Наверное, не проснулся А Он спать не хочет, ты прикинь Так, а что у нас по Минус 15, ну так, свежо, знаешь Так, свежо а, хорошо. Так, давай водички бахнем. И сожрем шокола... шоколадку. Ты знаешь, вообще шоколад полезен. Да, он э жирный, конечно, шоколад жирный. Ну, см... ну ты понял, короче. Но он полезный. Знаешь, почему он полезный? Да потому что я читал, что он полезный. Значит, он полезный. Понятно? Может, есть шоколад. Но, но в пределах нормы. Понимаешь, все в пределах нормы. В принципе полезно даже спирт так у меня ну плюс градус я говорил что она мощная будет ты мне говоришь нет не мощная, не а можно как-то о да вертеть можно а как недостаточно блин уголь уголь ты где вот кусочек древесный уголь использовать зарисовать местность Хорошо, ты скотина, холодно. Я поражаюсь с этого. Ой, ой, бля, ну как таким можно нам. быть? Пальцы они, ты, ты... ты угораешь, братан. Ты по-моему угораешь, надо бы. Ты серьезно? Рисовать на улице? Тебе холодно, и ты мерзнешь. Нет бы, бляха, перестать сказать, мне холодно, ты че, улитас на улице рисовать? Ну ты Опа, зайцы. Зайцы, зайцы, нам надо зайцы Извините, зайцы, но Нам надо Зайцы Есть, есть Собрать быстро, что это такое? Кролик, да взял <зв> Что это выскочило? Это геймстор, бляха Ёб твою мать, шоб ты Так, это школа была? Школа, да, школа, сгорела школа Видите, образование, вот Сгорело ваше образование Тихо Вот он. Есть! Возьми, возьми, возьми. Да беги! Я в гневе. Бля. Бля, чуть не подавил. Труд! Ни одного. Нет. У меня газетки нет. Как-то так. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, да ты! Ладно, фиг с этим костром, пошли спать-то и давай, Вот и давай, вот тебе рецепт согреться, взял, поспал и давай, В тепле, в добре, нормально, поспал. давай, если игра дает собирать тебе старый давай, Да что это такое? Убери отсюда! Открыто давай, давай, чего-то там. Это меня напрягает. Идем мочить... Кибил. Где камень теперь? Вот. Даун. Боже, какой же он криворукий. Как же я люблю тебя, Маккензи. За то, что ты такой криворукий. Прям обожаю. Вот как тут не похвалить нашего любимого Маккензи. Он ведь такой молодец. Просрал сайт Заяц убегает я его догоняю сучила маленькая бегающая иди сюда нахер что? Ре результат был обеспечен заяц я говорил Welcome, что так будет так, нет, собирать будешь в доме. А у меня нет, блин! У меня нет ножа. Нет патронов. Отлично. Что ж, мы собрали зайца. Но у нас нет чем его разрезать. Много мы сегодня сделали. Убили зайца, гада. Но он сам напросился. Я, я говорю, я предупреждал ему.